Что это за девочка? Стой, ты куда? Нет! Дурацкий сон. Всего лишь дурацкий сон. А сколько времени? Твою уже. почти не опоздал. Здорово. Привет. Чего это ты вдруг решил почти что опоздать? Ха-ха, как смешно. Я просто... просто проспал. Купи себе уже нормальный будильник. А ты, между прочим, сегодня не позвонил. Я надеялась, что ты сам проснешься, как в прошлый раз. Ага, проснулся. На полчаса позже, чем нужно. О, а вот и звонок. Извините, я опоздала, кажется. Кто это? Я раньше ее никогда не видел. Боже мой, кто это? Алиса действительно интересно. Может быть, она новенькая? Может, она из параллели соседних прерывалась? Как думаешь, она из другой школы? Так, дети, успокойтесь. Милая, подойди сюда, пожалуйста. Итак, десятая, ознакомьтесь. Это Кэтрин Фишер, и она будет с вами учиться. Садись, пожалуйста, вон туда, за первую парту. Хорошо. Она кажется мне знакомой. Только не могу вспомнить, где я ее видел. Надо будет после урока спросить. Так, теперь достаем тетради и начинаем наш урок. Себастьян, м? тебе что, особое приглашение нужно? Нет-нет, простите, я уже записываю. Итак, класс, у вас начинается новый тяжелый год. Ну что же, дети, спасибо всем за урок, вы свободны и без домашнего задания. У нас сейчас математика? Угу. Ну, тогда пошли. Да, но только мне еще нужно кое-что кое, кое у кого спросить. Тебе подождать? Или сам дойдешь? Сам дойду, уник. Ну смотри, не потеряйся только. Так, Себастьян, соберись, все будет хорошо. Привет. Привет. Меня зовут Себастьян. Кэтин, скажи, мы не могли где-то с тобой раньше видеться? Навряд ли, я тебя не помню. А. Ну, тогда может быть, может быть, показать тебе школу? Спасибо, не надо, сама справлюсь. Какая самодовольная, какой навязчивый.